Может быть, еще не поздно, может быть, не поздно В этом не помечтать Может быть еще не поздно Посмотреть на звезды И подвинуть кремя Я не жду каких-то новых новых снеч не хотя бы, что имею все сберечь Но... Иногда наклынет что-то, не пойму Часто мне бывает скучно одному Может быть, еще не О чем я все мечтаю, не пойму Да, понятно, просто трудно потому И порою чаще ночью в тишине Не пойму, о чем мечтаю, как во сне может быть и грязный мишура, просто легче тогда жить. Может быть еще не поздно, может быть не поздно В этом мире помечтать Может быть еще не поздно Посмотреть на звезды и подвинуть время спять Может быть еще не поздно, может быть не поздно В этом мире помечтать Может быть еще не поздно Посмотреть на звезды и подвинуть время